В Казахстане на заводе Тынес в 2022 году запустят производство автоматов Калашникова. Производство автоматов Калашникова в Казахстане наладят в 2022 году на заводе Тынес, одном из крупнейших машиностроительных предприятий Акмолинской области, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. О том, что ведутся переговоры с Казахстаном о лицензионном производстве на его территории российских автоматов, сообщали РИА Новости в группе компаний Калашников в июне 2021 года. С казахстанской стороны оператором проекта выступила компания «Казахстан Инжиниринг», в состав которой входит завод «Тынос». Предприятия группы Калашников выпускают широкую линейку боевого стрелкового оружия различного класса. Это как давно и хорошо известные образцы АК сотой серии так и новое высокотехнологичное изделие АК-12 и АК-15 из состава экипировки «Ратник», имеющие улучшенную точность, кучность стрельбы и эргономику. В течение года в Кокшетау, административный центр Акмолинской области, РЭД, планирует начать производство автоматов Калашникова образца 2015 года, говорится в сообщении пресс-службы. Поясняется, что автоматы АК-12 и АК-15 будут собирать на базе АО «Тынес», по данным ведомства, в 2022 году казахстанские оборонные предприятия планируют реализовать несколько перспективных проектов. Так, а у авиаремонтный завод номер 405 намерено собирать вертолеты Ми-171ША, то о казахстанская авиационная индустрия создаст сервисный центр по обслуживанию самолетов Airbus, а у Петропавловский завод тяжелого машиностроения произведет технические средства охраны государственной границы. Кроме того, на ОТ «Тыныс», ТО «Алмадыка» и «Милитарм» предполагается производство средств радиационной и химической защиты. На ТО «Стилман автоматных боеприпасов. На ТО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» бронеколесных машин «Барыз-8 на 8» и на ООС 7 и «Инжиниринг» ожидается модернизация бронетанковой техники. Всем спасибо за просмотр.